Утро, вечер, день ночь, не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада будет ли встреча с загадным человеком и как пройдет. Давайте так, я разложу четыре позиции, но без свечек. Давайте так сегодня как-нибудь разнообразим интуицию, разнообразим новый свежий взгляд, кинем цифры, вспомним, какая цифра любимая, дороже. Вот, загадывайте человека, потом уже. Соответственно, посмотрите на карту, какая манит. Либо какая карта, либо какое число. И, соответственно, в описании там все есть. Поэтому будет ли встреча с загадным человеком? Давайте первое. И как пройдет? А, так, второе. Второе, второе, второе. Подождите, второе. Вот, второе здесь. Второе здесь. Давайте третье. Давайте четвертое. Вот ну, это такие, как путеводные звездочки к ответам будут. Отдельные четыре путеводные звездочки. Давайте первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое. Даю чуть-чуть времечку. Времечку. Два, а давайте еще по этим. О, давайте еще Ленорман. Ну, дополнительно как. Доп-карт. И как пройдет, допустим. Вот. Как пройдет здесь. Если будет, допустим, как пройдет здесь. Если будет... Как пройдет здесь и как пройдет здесь. Почему бы и нет, собственно. Если будет. Если не будет, то не будет. Посмотрим, как, почему и зачем. Вот. Ну, давайте. 1, 2, 3, 4. Так, это 4. Это у нас 3. Это у нас 2. Это у нас 1. Так, здравствуйте, кто выбрал первый вариант. Восьмерку луна смерка жезлов. Давайте. Встреча может состояться рано или поздно. А может быть вообще не от вас зависит. Дорогие мои, Но ну, здесь я бы сказала, что да. То есть встреча как может состояться у вас в принципе. Даже кто-то нечестным хитрым путем Он даже может пойти и здесь. Не увидите друг друга с первого, с первого взгляда, либо не узнаете, либо не увидите, либо придете в разные места, либо в разное время. Дорогие мои, вы можете потеряться при встрече. Но немножечко такой контекст, где ты, когда ты, что ты, ну, такое немножечко дрожание, возможно, по телефону. А здесь давайте так, будет ли встреча с загадным человеком, да, я бы очень сильно бы хотела здесь сказать, рано или поздно, да. Вот здесь немножечко у нас еще и колесов добавок, как кто-то здесь очень сильно нечестным путем может завоевать ваше себе расположение либо встречу либо сама женщина либо женщин ну поэтому дорогие мои здесь короче как-то так возможно встретитесь даже на улице это тоже может быть такое да будет ли встреча да да да да да да да возможно кто-то с, с чьей-то вот такой такой хитрый стороны то есть кто-то по делам, а кто-то по схитрецу, это за вами. Поэтому, дорогие мои, я не говорю, что вам надо оглядываться, но здесь да, просто да. Кто-то, возможно, просто может схитрить, чтобы как-то, может, это как то же самое, что а пойдем гулять, а он с работы сдриснул, чтобы пойти с вами. Ну, здесь тоже может такое быть именно по отношению к чему-либо там, к начальству, к работе, к достижениям своим. То есть с разве ради вас, да. Либо вы ради него, да. Поэтому, да, да, да, как пройдет. А здесь пройдет, я бы сказала, по времени что-то будет не так. Либо время, либо дата, либо число. Либо какое-то тяжелое для кого-то. Либо как-то непонятно. Вот здесь, возможно, кстати, опоздание. Возможно, здесь какие-то такие нервотрепочки. А как Где? Где он? Где? Почему его нет? Либо где она? Почему она опаздывает на 45 минут? Поэтому, дорогие мои, здесь могут быть проблемы со временем с когда вы пойдете куда вы пойдете ну, как некое предрасположение тому четко да, говорите ну да поэтому возможно какие-то выяснения здесь каких-то отношений разборки конфликты возможно с кем-то кстати возможно кто-то здесь даже может такое проиграться но я бы не сказала что все кто-то с кем-то ну, кого-то приведет либо вот то же самое что вот сходил он с другом там куда-то, а потом друг там, пока, пока, Вась, пока, о, привет, Юль, все, пошли дальше. То есть вот здесь тоже может такое быть. То есть здесь встреча будет. но какая-то вот, и какая-то не помарка с датой, либо с тем, как и где вы там будете, возможно, там в торговом центре, либо где-то еще, то есть, возможно, где-то много людей. Тоже. И еще будет полы, да. Поэтому, ну, ну, в принципе, я бы не сказала, что плохо. Ну, неплохо проведете в принципе, время. Главное, с толком, с расстановкой. На этой встрече будет некий ток. То есть, какая, ну, будет встреча, да, но как пройдет с толком. Не впустую. Вы будете либо с этим человеком разбираться, либо искать что-то. А может, в лабиринт какой-нибудь зайдете и будете там <смех> что-нибудь делать. Ну, как-то развлекаться. То есть здесь какое-то времяпривровождение с толком, не пустое. Достаточно есть момент неприятного, есть момент выяснения отношений. Возможно, какие-то конфликты а, связаны больше у вас будет с этим, допустим, человеком, и вы будете с кем-то, возможно, выяснять что-либо. Либо там заплатите, перезаплатите что-то. Здесь может какие-то такие ссоры-дрязочка может быть, либо какое-то непонимание. Вот так, в принципе, вот здесь проведете время с толком. Возможно, что-то для себя увидите, что-то для себя познаете. Если вы куда-то ведете по маршруту, ну, здесь как будто, возможно, какой-то маршрут будет проложен кем-то. Здесь как-то все определенненько. Будет стараться здесь определенненько все, все делать люди. Какая бы встреча с кем бы вы ни назначили. Будь-то деловая, будь-то еще что-то. То есть я, я вот здесь вот предполагаю, предполагаю, что здесь могут быть, загадать любую встречу, не обязательно любовную. С толком будет здесь. С толком не очень какие-то вещи будут приятны, сразу говорю, но здесь прям с толком, с расстановкой, да. Возможно, просто неприятно связано с, с, с нервным, то есть вы будете нервничать, либо партнер будет нервничать, либо партнер не только, может, по бизнесу, господи, пожалуйста. И когда я говорю не только о любви, значит это не только о любви. Вот. Любого можете, в принципе, здесь загадывать. Ну, вот, если загадать любого, то это ваша позиция. Поэтому с толком с расстановкой, И что очень сильно важно, возможно, с помощью этого вы узнаете для себя что-то интересное, либо новые места, либо еще что-то. Да. Возможно, кто-то здесь проложит какой-то, еще раз говорю, по маршруту. Это то же самое, через какую-то карусель проедете, либо еще как-то. То есть здесь как-то определенно, то есть люди будут ходить, то есть не просто блуждать, а как-то определенно. Либо кто-то будет вести кого-то куда-то. Здесь я вот как-то... Вот, вот это очень сильно, кстати, видно. Именно, именно поход куда-то, либо, либо маршрут специальный. То есть, кто-то либо так сделает из вас, либо это будет как в привычку, либо это будет как в общем плане. На одном месте, если, то в определенное тогда время, в определенный час, тогда это как-то незыблемо будет. Возможно, с опозданием. Вот. Здесь вот что-то, какой-то маршрут купей. Это типа как маршрут, как вот на... пробел в горах там новую хрень строят. Вот то же самое через как-то мосты и тому подобное. Ладно, дорогие мамы, давайте дальше. А, да. да, я вот эту вот карту положила, а какая карта там была? Восьмерка жезлов. Давайте восьмерочку жезлов и оставим. Сейчас. Ну да, чего что восьмерка жезлов прям с нами? Давайте, вроде как такой сигнификатор первого варианта, и здесь у нас какая там карта? Я помню? Я не помню. А, Луна, точно. Под Луною, да. Угу. А, возможно, скрывать будут. Будут люди скрываться от кого-то. Кстати, почему бы и нет? Луна, потом семерка мечей в конце, почему бы нет, собственно. Ладненько, давайте. Дальше. А, давайте дальше. Так, а, так, здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант. Второй вариант. Так, десятка жезлов мужчина. Десятка жезлов. Прям сразу. Чуть -чуть. Люди знают, которые они прям... Ну, правда, что Ладно, десятка жезлов. Что у нас здесь еще у нас? А семерку кубков -ку двойка чаш. У -у -у. Ну, если решиться, то да. Если кто-то возьмется и кто-то за это все-таки решится, кто-то возьмется, а другому решиться надо, то да. Я бы сказала, немножко на перепутье, если Почему если? Десятка жезлов. Тяжело. Семерка, чаш. Непонятно. Фантазии. Но нет такого в начале просто чуткого ответа. Да, десятка, тяжел... десятка жезлов как некий факт того, что да. Все-таки такой реальный. Но потом семерочка, чаш. Меня она смущает. Дорогие мои, если вы загадывали человека, с кем бы не хотите, здесь она возможно С кем бы не хотелось, но возможно. Будет надо, возможно. Либо как-то еще очень сильно возможно. Еще надо доложить здесь. И надо доложить у нас мужчина. Мужчина, мужчина. Ну да, если. Вот очень играет большое «Если», дорогие мои. Здесь у нас и гроб, и непонятный сад, и опять кости. Здесь вот как карта ляжет. Простите мои, вторые варианты, кто выбрал. Я не могу сказать точно в вашем случае, что да. Но я не могу сказать, что и нет. «Если». Здесь самые ответы, самые о сути «Если». Поэтому у нас и семерка выпала. Я -то думаю, что, что какое-то, какая-то непонятная вещь. Но здесь много факторов должно присутствовать в вашей встрече. Возможно, встреча состоится, но если этот человек вам неприятен, то очень сильно похоже на такой момент. Возможно, будут обстоятельства, которые, возможно, вы будете встречей не одни, кстати. Здесь тоже может присутствовать, то есть вы не ожидали, человек привез, привез с собой еще другого человека. Мужчина-мужчина привез, да, мужчина-мужчина-мужчина привез ребенка, либо еще что-то, либо собака вышел гулять, а вы э, появились. Поэтому, дорогие мои, здесь правда, здесь возможно как встреча, но если вы не планируете, если вы не особо хотите с этим человеком видеться вообще и встречаться, но здесь возможно встреча. Если же вы хотите с этим человеком все-таки как-то встретиться, здесь есть факторы, которые не зависят а зависят от обоих двух людей, соответственно, кто здесь планирует какую-то встречу. То есть вот здесь должны сойти звезд, сойтись звезды в, один, в одну категорию, чтобы все было. Вот, вот здесь я бы сказала, если вот это такая вот позиция и не да, и не нет, и не гукареку. Но я сказала, при каких условиях, что да. Это очень сильно как-то вероятно. Возможно, краем глаза даже встреча, то есть здесь такая вероятность, очень хорошая вероятность, но не даю стопроцентной гарантии. Здесь очень много «если». Очень много, чтобы человек сам захотел. Много каких-то ощущений, чувств, и насколько у вас друг к другу какая-то привязка, непривязка, привязка привязанности секс к тому, типа, Кекса, никто не слышал, <с2> я запикала <с2> Четверка, то есть здесь желание двоих людей играет очень большую роль, и здесь положение если. Да. Давайте, давайте, если как, если, если, если. А как тогда пройдет? Давайте еще раз уточним, как она пройдет. Ой, а что здесь? Ой, мудрено как-то будет. Но здесь, да, ой. Ганша мне еще не порвалось. Встреча будет насыщенной. Вот здесь именно слово прям отлично такой насыщенный, цветовой, яркой... Я не скажу, что для всех приятный. Кстати, здесь есть неприятная категория карт, но по сочетанию и по особо влиянию, поверьте, если вы видите коса, коса об... а коса для меня всегда играет необычно. И для меня это 50 на 50, как и негативная, как и позитивная карта. Еще раз, если вы увидите такое в раскладе, и я говорю, что все окей, то, пожалуйста, коса. Для меня она имеет и позитивное, и очень сильное значение в моей жизни. Поверьте просто, я как-нибудь вам расскажу. <с> ну так вот, насыщенный. Возможно, там будет перебор всякий, всякой информации, кстати. Возможно, кто-то зажевывать какую-то часть будет. Ну, зажевывать вам что-то за, за, за мир за заводовые. <с> все дела, за любовь моркови, зажевывать какую-то правду-неправду. Здесь может проигрываться. Здесь, возможно, удачное стечение обстоятельств куда-либо. Либо, либо какая-то будет сопутствовать удача, куда-то вы попадете Но это то же самое, когда вот ты с мужиком только встретилась, а вышел вот тот фильм, который ты засмотрела два месяца назад. Вот здесь вот то же самое. И по счастливой случайности ты вот именно на это сеанс с этим мужиком таким интересным и попала. Вот здесь тоже может такое проиграться. Поэтому, либо с женщиной. Поэтому, ну, Здесь женщина прям удача есть, удача существует, но, соответственно, как она еще себя вести, это тоже очень сильно большое имеет значение. Как себя женщина будет проявлять, вести, и какая будет адаптация, и какая будет ситуация. Поэтому здесь очень сильно какой-то такой момент. Момент номер раз. Момент номер два. Здесь могут испытывать сложности и дискомфорт. Люди. Дорогие мои, здесь могут испытывать сложности и дискомфорт, если здесь что здесь на умноте построено? Здесь должны быть какие-то интересы. И здесь у нас садомые совы. Сад у меня не очень хорош И здесь у нас именно с каким-то статусом. Дайте, могу предположить. Предположение номер раз. Кто-то здесь и по статусу, и, могу, и могут здесь комплексовать по поводу с возраста статуса, э, возраста статуса социальный, социальный какой-то слой. Здесь могут либо разноплановые люди встретиться, и по этому поводу комплексовать, либо еще как-то, либо кто-то здесь умнее. Может, здесь и будет сложно поддержать с некоторыми людьми диалог. То есть здесь вот какая-то разноплановость есть. И то ли возраст, то ли статус, то ли какие-то темы не находим мы друг с другу, чтобы пообщаться. То есть здесь вот какая-то вот дичь может с этим моментом быть. То есть здесь возможно отсутствие каких-то тем общих для разговора, либо каких-то общих целей. Здесь может как люди просто встретились и как вот нас и, и все и разошлись то есть вот здесь вот сложности именно в различных людях либо их поведениях либо статусах либо умноте и годноте поэтому вот здесь вот вот какая-то такая и и, -и изюминка изюминка вот может про и и Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь такая изюминка, в принципе, неплохо, но насыщенно. Я бы не сказала, что кайф, кайфушки, все, все, все. не. здесь насыщенно. Но ну, насыщенно может немножечко иметь негативный оттенок, но не особо большой. Придавать, будьте, придавать значение, будьте большой, значит большой. Если не будете придавать этому значение, значит меньше. Ну вот пос, такая посредственная какая-то хине будет. Посредственно на взгляд, и на вкус Поэтому, а так, в принципе, неплохенько Такой интересный вариантик Давайте дальше Здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант? Девчонки, огонь а -а -а -а, Огонь, огонь Тушезлов, огонь Огонь, тушезлов И башня Башня Интересно, интересно, интересно Давайте, будет ли встреча? А если кто-то здесь э, надумает? Здесь, возможно, встреча загадывается с человеком, с тем, которым кто-то не надумал еще насчет этой встречи, а кто-то хочет. Ой, дорогие мои, вот здесь надо поизвилиться, чтобы встреча состоялась. Здесь состоит также второй вариант, чем отличается от первого, я сейчас еще посмотрю и скажу. И скажу, вот похоже, как и на второй вариант, то есть возможность-то есть, и очень сильно вероятная. Но надо какую-то точность, все везде точно, чтобы все было как будто решено. Хм. А здесь у нас что, как пройдет, там? Ой-ой-ой-ой-ой. Кто что хитрить тут будет? Здесь везде хитринка, везде с сой, везде с каким-то двухсмыслом. Смыслом дух, смыслом двухсмыслом. вот. Дорогие мои, а кому выгоднее эта встреча? Вам или вашему человеку, кого вы загадали? Вот здесь выгода. Вот здесь вот са главное, самое главное слово, если это выгодно двоим людям. Выгода. Либо удобно. Либо выгода. Здесь вот, если при таких факторах, то здесь факторы. Хотя и тут жезлов, как бы, Должно! но! смотрите, здесь у нас королева мечей и семерка чаш с силой маком, а вдруг не захочет женщина, мужчина, вдруг передумает. Вот здесь все-таки семерка чаш, и семерка мечей, она не дает значение того, что да, либо обязательно нет. Она всегда, как и двойка, немножечко двусмысленна, но она показывает, смерти показывают некое мнение. Оно может просто меняться. И мнение не особо, конечно, сформировано, но все равно мнение. Поэтому вот. Если выгодно двоим людям будет, дорогие мои, вот по-другому вот, вообще никак. В принципе, здесь могут какие-то даже хитринки, можете как-то изощриться каким-то боком, просто назначить встречу, либо как-то на, на, на слабо поймать человека. Здесь очень сильно возможно. Но, возможно вы не получите то чего вы хотите здесь вот дорогие мои правда здесь надо очень сильно изощрится исхитриться, изваляться в муке не в муке чтобы назначить либо чтобы согласился человек либо чтобы назначить либо чтобы как бы звезды сошлись но здесь играет во-первых человеческий фактор раз человеческое решение 2 выгода 3 и нужность этой встречи 4 то есть здесь может могут проигрываться бизнес-партнеры, любовники, которые непонятные, непонятные отношения, люди, которые даже не хотят с этим человеком вообще видеться. То есть ну, загадали, но ну, на, на такого человека, ну с кем бы, ну не дай бог. Вот, и, либо дай бог, но тот говорит не дай бог. То есть вот здесь может такое проигрываться. Но здесь, если выгодно, если нужно и если вы извернетесь, то возможно если ну, здесь если опять как и во втором варианте вы не особо кто-то не особо получит то чего хочет Но такое ощущение как будто дан встречу назначили а что-то еще хочется и возможно просто в планах это будет другого человека не входить поэтому вот вот дорогие мои все возможно ну вот, вот надо очень постараться, чтобы все было вот на 5 с плюсом. Возможно, факторы, обстоятельства, люди, семьи, здесь чьи-либо что то что-то здесь могут влиять на эту встречу. Здесь много людей. Здесь именно Полинормана, я бы сказала, возможно, чья-то семья, либо что то решение может очень сильно повлиять на взаимодействие здесь людей. Вот. Возможно, на каком-то определенном... Если пройдет, то, возможно, под каким-то определенным местом, либо, возможно, неформально как-то. Ну, здесь вот... Ну, здесь как немножечко вот не получить этого чего хотели, но что-то будет не так. Так, вот что-то, вот, что вот это то же самое, вот когда вы заказываете, не знаю, пирожок с повидло, вам дают с капустой. Вроде капусту ты и не против съесть, но все-таки-то с повидлом бы хотела. Вот здесь вот какой-то такой привкус того же самого. Возможно, какие-то планы других людей не будут не состыковываться. Возможно, это то же самое, когда женщина, мужчина встречаются, встречаются. ну Как бы должно что-то случиться, они встречаются уже практически год, а вот здесь опять не случилось. Поэтому, дорогие мои, здесь вот какая-то такая вещь. Вот, короче, как-то... Ну насыщенно также, непонятно, но здесь, возможно, играет очень сильно большую роль. Диалоги хорошие, здесь могут быть диалоги, причем кто-то что-то будет выделываться, либо кто-то что-то будет говорить. Можете что-то для себя подчеркнуть, в принципе, понять по поводу этого человека. Возможно, вы как в новой встрече, если поймете по поводу этого человека, сразу скажете, да, да, зачем оно. Вот. Либо что-то поймете, ага, будет все ясно, почему вот этот человек что-то делает. То есть вот какой-то такой момент то есть не бестолково но немножечко вот как вот вишенка на торте на торте будет немножко отсутствовать что будет немножко сказываться на всем этой встреча неплохо что почему пирожки а, опять опять опять я пой... ну ладно ну ладно ну ладно короче давайте к четвертому варианту все короче уйдем давайте дальше давайте дальше здравствуйте кто выбрал четвертый вариант Четверка мечей солнце. Вот и как, вот как. Вот Блин. Вроде как солнце. Вроде самая одна из позитивных карт. Одна там великолепная карта. Говорит, что да, мечты сбываются, все хорошо. Мечты не сбываются, но не про эту карту, а просто все. Да, да. Четверка мечей. Внезапно, Внезапно противоречие. Что здесь? Ну, вообще-то на два вопроса различных отвечает, а ты, Марина, забыла, да? Да. По нормальному, если договариваться, то будете, конечно. Если общие языки, здесь, если люди общаются, если люди имеют здесь связь. Связь, общение, встречание и тому подобное, здесь очень сильно вероятно, что да. Но между людьми должно быть общение. Вот это такое условие для этого варианта, что не должно быть пусто. На пустом месте здесь люди не встретятся, если они не общаются, если они не имеют связи, не имеют контакты, возможно, детей и тому подобное. Если вы из прошлого, с мужиком из прошлого, 10 лет не видались, не вижу такого, тут как раз-таки тут нет, вы не встретитесь. Если вы с человеком имеете связи, имеете что-то общее, либо имеете хоть какие-то весточки друг о другу, очень сильно вероятно, что да. Есть какая-то такая незыблемая вещь. Я еще кучу посмотрю, смотрю, как пройдет. Необычно. Здесь будет что-то необычное, дорогие мои. Я прям сразу говорю. Так. так. Необычно будет проходить сама встреча. Нестандартно, необычно. Либо при необычных обстоятельствах. И может какое-то даже согласование быть. Да. Да, здесь должен быть постоянный обмен, чтобы вы были спокойны. То есть здесь, если вы загадываете на человека, с кем мало общаетесь, я не уверена, что будет встреча. Здесь обязательно должно быть какое-то спокойствие по поводу этого человека, что вы обязательно. То есть здесь, вот понимаешь, четвертая такая ситуация, это та ситуация, когда люди спокойны по поводу этого человека. Это раз, взаимообмен, взаимоэнергиями, энергиями денег, либо детей между друг другом, два, здесь как на постоянке, то есть как-то либо вместе, либо какое-то общение всегда-всегда вместе, но если что-то прекращается, то я не думаю, что это ваша позиция. Эти люди должны быть вот, вот как уверены, Ну, это как, как командировки, но ну, как командировочного загадывали человека, и, он равно, и, и вы понимаете, что он вернется, что он обязательно мы встретимся, а куда он вообще, мой муж. Вот здесь вот какое-то такое спокойствие по поводу вашего человека, кого вы загадали, то есть это то же самое, что вот да там подруга, да, я спокойно, да, мы там видимся, мы встречаемся время от времени, я уверена, что что мы встретимся здесь почему то такая некая уверенность некая надежность здесь присутствует по поводу этого человека тут нет какого-то бунтарства тут нету каких-то бывших я не думаю что бывшие что да все равно четверочка мечей дает эффект спокойствия по поводу вашей встречи и вообще будет не будет если вы уверены, что вы с этим человеком, вы спокойны, что вы с этим человеком не встретитесь? А вдруг вот так кто-то из кто, кто скажет, а если так, я спокойно, но я уверена, что я с ним не встретится, то что как? А? А. Давайте посмотрю. Ну правда, а вдруг вот, я спокойна, что вот я с бывшим, я не увижусь, а вот увижусь ли я тогда с, с ним, я же спокойно, Что не увижусь? А будет ли это встреча? от одной вас скачет, раз, не от одного у вас зависит человека, два, М -м -м. так, как будто надо, чтобы кто-то собрался, сказать, что будет встреча, если вы даже малый процент вероятность, что вы встретите этого человека, а кто-то здесь просто далеко, либо в другой стране, либо в другом регионе, либо с другими людьми, здесь какой-то разный круг общения, либо разные страны, либо разные люди, либо разные родственники, связ... ну, не особо связаны просто как будто люди, не думаю, что вы встретитесь. Дорогие мои, если вы спокойны, то вы спокойны, значит, и не зря, что вы не встретитесь. Маловероятно, что вы встретитесь. Возможно, надо просто приложить очень сильно большие усилия для, того, для этой встречи. Вот, вот, вот по поводу этого, если вы спокойны, что вы с этим человеком не встретитесь, если вы спокойны по этому поводу, не могу сказать, что вы встретитесь также. Поэтому вот здесь какой-то, вот, вот специально, и поэтому у нас и показано, какой-то взаимообмен, он должен присутствовать, и вы должны по поводу этого человека быть спокойны. Что он ну, там никуда не денется, влюбится и женится, ну типа того. Поэтому как пройдет, как пройдет встреча, необычно, немножечко есть какой-то момент нестандартности, возможно... Вы добьетесь от этого человека то, чего вы хотели, кстати, но с большим каким-то трудом. Возможно, будет необычно, нестандартно. Возможно, путешествие для вас будет либо долгим, либо каким-то тяжеловатым. Здесь, возможно, какой-то такой момент смены дня и ночи, либо холод и тепло. Возможно, не знаю, вы встретитесь там вечером, будет тепло, а уйдете от него утром, будет холодно. А -а -а -а. Ну, я пошутила, но почему бы, собственно, и нет. То есть вы здесь добьетесь, но будет какая-то смена либо обстановки, либо времен года, времен суток, либо разные часовые пояса. Здесь вот, какая-то вот, какая смена, какой-то диссонанс, но это неплохо. Это как-то приободряет и будет как-то вот немножечко вот, как, знаешь, как на измене. И вот здесь вот чуть-чуть адреналином пахнет. Возможно, какая-то такая ситуация будет, что в принципе будет выплескиваться адреналин, да? Нет, такие карты не выпали, которые вы подумали, дорогие мои Поэтому а, я не буду говорить об этих моментах А вдруг кто-то с начальниками тут встречи? я по-любому что с начальником встречусь Нет, а мало ли С начальником, да? Ладно, поэтому, дорогие мои Необычно, нестандартно Интересно Вот здесь интересно и на грани немножечко адреналина Может вас куда-то прокатит на мотоцикле А вдруг, а мало ли Поэтому, дорогие мои, немножечко адреналина Здесь оно видать Возможно, смена часов, суток, возможно, какие-то поездки внеплановые, возможно, также они и запланированы. Вот и так, и так, и сивопа, об косяк, могу еще и сказать. Интересно. Вот здесь интересно, необычно, немножечко нестандартно. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то. Так, спасибо. Спасибо за то, что вы посмотрели видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Есть спонсорство, где вы можете подписаться на спонсорство. Там не совсем, совсем совсем, дешевенькое и немножко виповская. Подпишитесь на спонсорство. Вы можете, в принципе, очень сильно влиять на какие будут расклады на нашем канале. Поэтому давайте далее. Спасибо вам за то, что вы досмотрели еще раз до конца. Желаю вам всего самого лучшего. Не забудьте Дзинни колокольчик, который, да. И до, сто... до скорых встреч. Пока-пока.